Здравствуйте, дорогие друзья, с вами в в эфире Радио Сангейтс и наш гость Борис Увайдов из Лос-Анджелеса, специалист в области традиционной и нетрадиционной медицины, руководитель и организатор Академии естественных наук, человек, который имеет 40 лет опыта врачебной практики в Америке и вот Академия, которую он организовал позволяет любому человеку буквально, который имеет образование 10 классов в течение полугода получить все возможности для того, чтобы исцелять себя и своих близких. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте. Насколько я, я знаю, сегодня мы поговорим с вами о питании. Да, сегодня интересная тема, очень обширная и широкая. Но ну, начнем с того, что сказал отец медицины Гиппократ. «Пусть ваша пища будет вам лекарством, а лекарство будет вам пищей». В Библии тоже, в Бытие, 19 стих, там написано, что лекарство – это пища и листья для выздоровления. Это в Откровении, вернее. листья для выздоровления и для исцеления всей нации. И там было ясно сказано, что пища должна быть растительной. Вот. Конечно, все, что произрастает, как сказал мудрый Соломон, вот, если человек заболел, он должен обратиться к врачу, который даст ему лекарства, и эти лекарства будут из земли. Ну, то есть он намекал на то, что это растительное значит сырье, все, что растет под солнцем. Вот, это корни, это цветы, это растения, это листья. Это органический материал, включая печь, который и дает человеку возможность восстановить свои силы и здоровье. И если мы посмотрим насколько люди стали питаться по-другому, ну, допустим, с, э, еще 100 лет тому назад, 200, 300 лет тому назад, чем они питались и чем мы сейчас питаемся и какое качество питания и воды, то это будет э, как бы разница между небом и землей. Вот, э, ну, к примеру, мой дед вообще Никогда не пробовал сахар. И сахар, и сахарные напитки, и вообще в то времена, это до революции еще было, но не было практически. Сахар появился ну, буквально 120 лет тому назад. И ученые подсчитали, что на каждого жителя Америки приходится где-то 150 паундов сахара в год. Я еще не говорю о сахарных напитках. Это включает все это Кока-Кола. Ведь этого тоже никогда не было в истории человечества. И вот принимая вот эти непотребное питье и непотребная пища, при том сахар это не только там шоколад, конфеты, сдобы, вот, но это и различные зерновые сириулы, которые мы потребляем постоянно содержат какие-то э, сахарные добавки или сахарные заменители, которые в сотни раз токсичнее, вот, чем сам сахар. Кстати, сахар есть рафинированный и не нерафинированный, из свеклы, из тростника. Но сахар есть сахар, и это продукт неестественный. Его вообще никогда не потребляли. Ни одни древние нации мира. И как результат, вот, если с детства мы кушаем мороженое, пирожное, сахарные напитки, кока-колу и так далее, то неизбежно будет сахарный диабет. И первый, и второй. Вот, это как результат отместка за то, что человек злоупотребляет и употребляет то, что природой не обозначено и не предусмотрено. И вот э, недавно был разговор моих друзей, мальчику 10 лет. И я, значит, э, показал ему картинки, где все, вся натуральная пища. И показал ему вот это джанк-фуд. И мороженое, пирожное и так далее. Шоколады, конфеты. Я говорю, какая твоя любимая пища? Он говорит, шоколад. Я говорю, ну шоколад это же не пища. И вот он каждый день съедает большое количество шоколада, и как результат у него, значит, гиперактивный ребенок. Он постоянно дерется, постоянно в агрессии. Естественно, мать его тоже неправильно питает, дает много мясного, вот. и вся кровь насыщена вот этими агрессивными ядами, витамины. Так вот я когда матери говорил, она, значит, ну, как бы для него это был шок. Я говорю, вот эта проблема, и ее часто вызывает в школу. Потому что ребенок дерется, и ребенок ведет себя агрессивно, ну, как бы, антисоциальный психопат Я говорю, ну, не, не давай ему эту возможность. Питай его правильно. Вот шоколад вообще в таком возрасте, при таком диагнозе противопоказан. Она говорит, а он любит. Я говорю, ну что значит любит? Он должен быть под контролем до 18 лет. Так зачем покупать эту сдобу вообще и держать в холодильнике и в дом? Вот. Ну, в общем, это пример того, что не только эта мать, но и вообще любые родители, прежде чем, ну, как бы, зачинать детей и создавать семью, должны прежде всего и как правильно питаться, не только себя, но и детей в будущем. А скажите, у меня вот по ходу вашего рассказа возник вопрос. Бытует такое мнение в отношении мяса, что есть или не есть мясо, находится в зависимости от группы крови человека. И вот то, что я слышал, якобы, допустим, люди с первой группой все-таки должны есть мясо хотя бы иногда, а допустим, люди вот с четвертой группой, они уже могут быть вегетарианцами. Как вы ко всему этому относитесь? Диет очень много, я знаю, я читал Адаба, второе поколение. Много очень полезной информации по группам проверить, что, в общем-то, доказано. Первая группа – это мясоеды, то есть те, у которых хорошо вырабатывается желудочный сок. Вторая группа – это те, у которых меньше вырабатывается желудочный сок, и они должны быть вегетарианцами, склонными. Ну, там немножко курицу. Индюшки, и, ну, вот, э, немного можно мясного. Но дело в другом. Дело в том, что каждому назначена индивидуальная диета. Первая, вторая, третья, четвертая группа. Это индивидуальное рассмотрение. Считаю, если человек где-то в Якутии или же где-то там, э, ну, допустим, индейцы, они буфавы питались в основном. И ели растительную тоже пищу. Были здоровые люди. Почему? Потому что они постоянно были в движении. Они жили на природе, на свежем воздухе. И вот эти яды, которые после расщепления мяса, они выводились через, через пот. Постоянные войны. Вот. Тогда были лошадки. Естественно, вот эти сотрясения. И сама природа работала на баланс То есть можно было есть мясное Ну естественно в меру И быть здоровым В наше время сидящие конторские работники Я считаю Мясо противопоказано Даже если первая группа у человека И он э, не будет есть мясо То это не будет для него вредно Нету ситуации при которой Допустим при первой группе Нужно обязательно иногда есть мясо э, Смотрите опять таки Если человек занимается спортом если постоянное движение, как мексиканцы, они целый день на воздухе работают. Но ему немножко можно, потому что мясо дает какую-то янскую энергию. Дополнение. Вот. А если человек болеет, тем более если он сидит все время за компьютером, конечно, ему противопоказано мясное, даже если у него первая группа. Вообще, больной человек не должен есть. По закону природы, по закону в науке о правильном физиологии питания. Как наши животные. Когда они болеют, они не едят и не пьют. Это им инстинкт, это от Бога все. А человек тоже на 50% животное. Значит, если он болеет, он тоже должен на какое-то время перестать есть. Но немножко пить можно. Естественно, можно посидеть на соках, вот, на сыворотке. Разные очень есть продукты питания. И если, допустим, некоторые говорят, ну, мы голодаем уже две недели, это не голод, соковая диета, допустим, э, диета на сыворотке, если можно, значит, мореховое молочко, это уже тысячи калорий. А подскажите вот насчет сыворотки, вы уже упоминали когда-то, а как в Америке ее добыть вот на рынках? Наше, на нашей бывшей родине это продается. Как в Америке достать сыворотку? Да никак не достанешь. Вообще ее нигде не продают, но люди сами делают легко. Те, кто делает творог, значит, остается сыворотка. А в, куп... в двух Бат... словах это просто нужно, чтобы скисло молоко, и потом и можете рассказать, как? В тренированной кастрюле наливаешь вот это там галлон, да? Вернее, там сколько там, полгаллона. Вот, наливаешь все и начинаешь в водяной бане на маленьком огне в сок одного лимона. Вот, и сразу будет разделение. Сыворотка будет значит, плавать, а тяжелая вот это вот створожествое э, да, получится там творог. И нужно именно баттермилк, да, необычное молоко. Да, баттермилк, да. Из этого делают многие очень. Mm -hmm. Я мечтаю и русские особенно, они делают сами и это дешевле. И получается сыворотка. Вот сыворотка слабит, очищает. И там очень микро макроэлементов это и есть электролит. В общем-то, наша, наша кровь, белая кровь, это вот соленая немножко селеноватая жидкость, которой нам не хватает. И поэтому для физиологического восстановления нам не надо пить много воды, а вот надо именно нам пить вот этот электролит, который находится в сыворотке. Я знаю клиники, которые лечат людей океанской водой. Вот. Потому что наша плазма точно похожа на океанскую воду. Но надо правильно там разводить, чтобы был физиологический раствор. Вот. И даже делается и инъекции, делается клизменное промывание морской водой вот. и также пьется для того чтобы вот вот эта соленая вода она здорово очищает она очищает как вот как слабительно и притом не только толстый кишечник там и желудок и тонкий и толстый кишечник промывается вот и в индии если такое значит очищение называется шанг прокшала там они делают соленый бульон и он не впитывается в желудке, в кровь, вот. а он, благодаря изменению осмоса, начинает проходить, промывать и очищать под давлением, вот, пьется стакан, делается четыре упражнения. Но там клапаны и... открываются, насколько я знаю, при этом между, там, в кишечнике, и поэтому он проходит с помощью упражнений, открывают эти клапаны. Да, это все изучено. В общем-то, это ничего новое. нового. Я вот проверял и на себе, и на своих пациентов. И все это прекрасно работает. И после очищения после создается такая легкость, такая энергия, что человек готов подпрыгнуть и взлететь. Такая легкость. Потому что он освобождается от ядов и токсинов, и слизи, которые там годами накапливают. Поэтому вопрос есть? Пока, по, пока понятно все, я думаю, для многих будет очень полезная информация, особенно связанная с сывороткой. Лично мне, кстати, когда-то помогла сыворотка, это была рекомендация полученная от человека по телефону, у которого была ну, то, что называется сейчас контактерская связь, и была рекомендация, было очень сильное воспаление позвоночника, у меня нервов, раскатать по всему позвоночнику, марлю пропитанную сывороткой на 15 минут перед сном. И буквально после первого же сеанса это помогло, я был поражен Да, будет, конечно, помогать. И вообще, это уже, в общем-то, проверено. Вот. И там очень много микро-макроэлементов, вот, которые нам не хватает, потому что без микро-макроэлементов не впитываются наши витамины. Я хочу сказать, что еще если человек зашлакован, что бы он не ел, как бы он ни ел, у него это будет все пере, не перевариваться, вернее, будет расщеп, может быть, расщепляться, но не будет усваиваться э, самые полезные вещества. То есть белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные сои, они не будут э, ассимилироваться правильно, потому что все там загрязнено. Зашлакован, забито. И естественно, надо переучиваться. Вот поэтому надо и правильно воспитывать детей, чтобы они правильно ели, правильно жевали, вот. И притом ни в коем случае заставлять детей не надо. Это очень неграмотно и это разрушительно. Потому что если ребенок не голодный, если он не проголодался то и кормить по часам это очень вредно. Ребенок должен прийти, допустим, он играет, это естественно. Футбол, волейбол и так далее. И вдруг у него сигнал. Вот. почему сигнал? Он захотел есть. Вот, продолжает играть. Но этот сигнал, что он хочет есть, увеличивается. И он не может выдерживать. Приезжает, приходит и говорит, я есть хочу. И мать кормит. Вот так вот. В наше детство. Да, мы так и было, так и было. Играем, играем, играем, вдруг сигнал. Вот, приходит, ну там яблоки, или там горбушку, чеснок с хлебом. Вот. Ну и, конечно, борщ, или там да, бабка кашу делает. Ну, борщ, вот. борщ и горбушка вместе с борщом, горбушка с чесноком, это вообще был деликатес. Совершенно верно. Вот так мы и росли. Но не было джанг-фута но если мы разберемся сейчас, чем питают детей и взрослые, у кого нет времени. Ну, во-первых, вот процветает это фастфуд, пицца, хамбургены, Биг Мак. И вообще вот это все, оно не только разрушает, оно укорачивает жизнь минимум на 20 лет. То есть в России есть позитивные моменты от тех политической той ситуации, которая там происходит, запретили Макдоналдси. И какие-то еще кафе быстрого питания, пришедшие из Запада, в этом, наверное, есть плюс. Ну, где, где, ну конечно, где запрещают, Я знаю, в некоторых районах Южной Америки, по-моему, в Венесуэле, официально, запретили и даже запретили ГМО. Вот. ГМО — это вот неестественное состояние. Никогда в мире не было такого искусственных соединений, которые разрушают и нарушает наши ДН... ДНК, РНК, наши гены и хромосомы. Это очень, не только бредно, но это граничит с тем, что получается вырождение. Женщина не может рожать. И это все ведет, конечно, к раку и другим хроническим болезням. Вот. Но люди, видите, когда пропаганда работает, люди склонны верить этой пропаганде. Вот что там пишут, там по телевизору говорят, и это все гипнотизирует человека. А молодежь подражает, она же не может логично мыслить и рассуждать. А потом привычка. Неправильно есть, неправильно пить, и все, человек больной. Он же не может работать, у него нет энергии. Так вот... В отношении сахарных напитков и в отношении сладости, шоколада и так далее, помимо вот этого джанк-фуда, вот дети становятся, ну как бы, ненормальными. У них получается синдром гипогликемии. Вот гипогликемия это результат вот неправильного питья и питания с детства. И когда колеблется сахар, то быстро увеличивается, то уменьшается, ниже порогового. А сахар для мозговой деятельности – это номер один. Человек не может мыслить, думать, рассуждать, если у него будет пониженный сахар. Нормально сахар – это 80-120 мг процентов. Но сейчас у всех низких, особенно у детей – и дети ведут себя как психопаты, и как шизофреник. Ну и как я шизофреника, поведение шизофреника и поведение ребенку, у кого низкий сахар, гипоглибнее. Наверное, все стремятся к тому, чтобы не было высокого сахара, все боятся диабета, а обратная крайность не менее опасна. Да, да, у всех диабетиков сначала был низкий сахар, но его просмотрели, потому что никто не делает тесты сейчас. Это дорогостоящие тесты, которые занимают полдня. Глюкоз толеранс тест. Раньше это делали, но сейчас не делают, не нужно. Вот. И поэтому значит, то, что было ненормально, ну, допустим, 80-120 мг, да, вот этот сахар должен колеблеться в крови. А если меньше 80-70-60, это уже гликобин, это уже болезнь. Ребенок плохо учится, у него плохая память, он агрессивный, вот, он бестолковый растет. Почему? Мозговой, мозговая деятельность нарушена. Нейроны, аксоны, нейротрансмиттеры уже не передают так информацию, не работают. Вот, и ребенок, естественно, болеет, получает психотропные, но одним псом начинается ад. И вот это ад заканчивается тем, что получается, естественно, болезнь, как называемая шизофрения, синдром и другие отклонения от психики. Вот. буквально вот девочка, которая, она значит, ну как бы с ума сошла. Я тогда находился на Украине. Вот кусалась, кидалась, плевалась. 15 лет девочки. Вот. была отличница, музыкант, спортсменка, и вдруг вот такие вот. И вот представьте себе, ей ставили диагности различные, но ну, до э, шизофрении, сумасшествия, вот, семь госпиталей, никто не говорил о правильном питании, вот, никто не говорил и не вспоминал о гипогликемии. Девочка мучилась, семь госпиталей, вот, и когда я стал ее консультировать, я ей сказал, что я подозреваю то-то, то-то, то-то. Давайте изменим все питание. Я ее перевел на соковую, вот овощную диету, чтобы вообще сахара не было. Луково-чесночные борщи на сыворотку. Вот. И постепенно-постепенно э, назначил ей травы, банки, вот, массажи, ароматерапии. И она воскресла. Уже около года она здоровый ребенок. Продолжает учиться и так далее. Получил хорошую благодарность от родителей. То есть вы, по сути, ее спасли. Совершенно верно, моя информация. Не я ее спас, а моя информация. Я практически ее не лечил. Я просто сказал родителям, как ее питать, какие витамины и так далее, что у нее нарушено. венозный застой в мозгу убрать. И вот самое главное, это гипогликемия. Ничего не есть все, что связано с сахаром. И каши тоже, потому что каша, когда переваривается, любая каша, вот, она дает в кровь 2 столовые ложки сахара. Как ни странно, Владимир. Вообще нет там сахара, как будто. Гречневая каша, да, такая популярная. И у диабетиков, причем популярная, тоже диабетики обычно грешневую кашу кушают. И им запрещено есть любые зерновые каши. Вот, потому что это все превращается В кровь уже идет Много сахара вот, Представьте себе вот, И у меня выложено Два года тому назад Я говорил Как лечат знаменитые ученые Сахарный диабет вторую. Так вот При правильном питании Никаких лекарств не нужно Постепенно постепенно надо уходить от инсулина вот, И все восстановит, Потому что у нас есть резервные силы эти резервные силы находятся в зачаточном состоянии. Они не пробуждают. Клетка не работает. Все наши клетки, они ведут себя как шизофреники. То есть с ума сходит клетка, потому что им нужно дать правильное питание вот, и восстановить кровообращение, так, чтобы клетка питалась полноценно. А что значит? Значит, клетка как живой солдат. Она должна каждую минуту, секунду получать питание. Это жиры, белки, углеводы, минеральные соли, вот, электролиты, гормоны. И тогда при правильном кровообращении и при правильной нефатической системе, которая выносит все ненужные шлаки, продукты обмена, вот, тогда клетка будет вооружена и этикой, и она запрограммирована программирована на, на жизнь, на альтруистическую любовь. А если мы состоим из триллионов клеток, так вот там получается как бы клетка, которая воодушевлена вот именно этикой отдать жизнь за коллектив других клеток. И это божественно, понимаешь, все это запрограммировано. Но мы не даем возможность нашим клеткам работать вот с такой этикой с такой силой, энтузиазмом жить и жертвовать свою жизнь во имя здоровья и коллектива человека. Ну, на мой взгляд, если я не прав, оправьте а меня, на мой взгляд, тут еще очень большое, большое значение имеет моральное состояние человека. Если мы говорим о каких-то хронических болезнях и о том, чтобы клетки открыли в себе свои резервы, то вот это эмоционально-моральное состояние, чем человек живет, играет ну, очень большую роль. Прав я или нет? Сто процентов. Я привожу пример. Значит, клетка, она имеет микрораз. И такой ученый гениальный 20 века Александр Залманов сказал, одна клетка умнее, благороднее и совершеннее, чем все ученые, взятые вместе. Значит, вот клетка имеет микроразы. Так вот, она должна слышать. Что думает человек, здоровый или больной? Она будет действовать тогда правильно, когда будет слышать, и это слышание идет от программы высшей деятельности мозга самого человека, как он думает, о чем он думает и какая его моральность. Это как вот полководец, да Наполеон. У него генералы, у него адмиралы. У него солдат и офицер все подчиняются ему наполеон он дает приказ солдаты и офицеры выполняют его приказ точно так же ведет себя клетка наша Она запрограммирована жить и умирать во имя здоровья человека на всех уровнях Меня когда-то попалась книга оздоровительные настрою автор сытин был я помню и там целый ряд был настроев но по сути на случай всех болезней, и они, насколько я понимаю, реально работали. Это были определенным образом подобранные слова, это еще было советское время, где когда не шла речь подробно об энергетике, наверное, там все под этими словами была как под молитвами определенная энергетика, но эти оздоровительные настрои действительно они работали, причем при самых серьезных хронических болезнях, включая, например, такие, как шизофрения. И вот это подтверждает ваши слова. И работала и работает то есть никто не отменял эти настои и это очень гениальный человек с этим который это доказал так вот это самовнушение почему потому что наш мозг он может внушать и хорошее и плохое если он пессимист значит у него будет выздоровление идти очень медленно или вообще не будет потому что он постоянно в депрессии а в депрессии очень тяжело человека вытаскивает от какой-то болезни. А если он энтузиазм, значит быстрее будет все в оздоровлении. Дай ему правильную информацию. Вот. От мысли человека, как он думает, зависит вся его жизнь, не только здоровье. Вот. Потому, поэтому значит, мозговая деятельность, она тоже очень важна при оздоровлении, омоложении и восстановление здоровья. Как человек должен себя настраивать, о чем он должен думать? Та же молитва с верой – это уже настрой на выздоровление. Ну, судя по всему, насколько я знаю, при правильном настрое, при самовнушениях, при использовании молитвы, если в них есть вера, вообще очень серьезные вещи могут уходить, включая онкологию, если там нет метастазов, нет каких-то, не четвертой стадии с постоянными болями, то есть какая-то еще начальная стадия, а может быть даже не начальная, даже такие вещи можно вылечить. Да, вещи. <клёх> ну вот смотри, гипноз – это то же самое внушение. Или человек сам себе внушает, или кто-то ему внушает. Вот Это и есть гипноз. Работа с подсознанием. <клёх> и подсознание – там такая динамическая сила, что одно вот внушение гипнотическое может восстановить тысячи больных с неврозами, с, невроз, с какими-то нарушениями, включая параличи истерического происхождения. Вот. Все это доказано уже, не требует подтверждения, но просто люди должны немножко сами поинтересоваться, и себе помочь в целях самообразования. Никакого страха не должно быть, потому что человек, практически рожденный на Земле, может спокойно жить 120-150 лет, доказано учеными, если он будет делать все по законам природы. Ну, это как раз и есть самое сложное, особенно в западном обществе, которое ну, ощущение личного у меня изо всех сил живет вопреки законам природы, по своим внутренним законам, которые оно считает самыми правильными, массовая культура и все прочее, вот и фестфуды, и другие виды активности, еды, о которых Вы упомянули. То есть полное противоречие тому, как надо, и все это изо всех сил культивируется, потому что за этим стоит крупный бизнес. Да, но это мы все знаем. Мы в кругу вот этого как бы гипноза сверху. Матрица самая настоящая матрица. Можно выйти, сколько мы сейчас живем в такое время, когда можно взять любую информацию. Видите, можно быстро человеку сказать что-то ложное, и человек будет верить в эту ложь. Он будет видеть белое, если, если человек скажет, что на белое – это черное, в гипнозе то и не загипнотизирован, когда будет слышать это, он тоже видит, что это белое, будет говорить, что это черное. То есть легко, вот буквально за 10 минут можно загипнотизировать любого человека, ну, может быть, 90%. А сейчас средства массовой информации, телевизор, там, радио, постоянно это картины и так далее. И, естественно, у человека возникает как-то я лечил одного старовера – это было в Орегоне, их там много, целые колонии, в И там старовер, ну такой здоровый, они все фермеры, вот. У него была проблема с артритом, рука не поднималась. Я ему отставил пиявки, все, я говорю, ну что ты ешь, что ты пьешь. И он мне начал говорить о фастфуде, там, о пицце и так далее. Я говорю, а что пьешь? Кока-кола пьешь? А сколько ты лет пьешь? 12 лет. Ну, да. Я тогда ему стал говорить, немножко объяснять физиологию, у него шоковая реакция была. Что такое Кока-кола или сабанат, и что такое пицца. Он говорит, а почему мне никто не говорил? Почему мне никто не говорил? Я говорю, ну, слушай, ты грамотный, тебе Бог мозги дал. И разум дал. Почему же ты сам не обследовал? Хорошая это пища или плохая пища? Вот. И он мне, значит, стал понять, говорит, мне никто не говорил. Как-то я встретил одного директора а, школы, это было в Санзии. Мы разговаривали, и он, значит, я ему говорю, ну, вы продаете Кока-Колу, Сабанат там в школе? Он говорит, да, продаем. Я говорю, а ты знаешь как вредно для детей пить это сахарные напиток. В чем заключается она Он говорит, я знаю, но мне запрещено говорить плохо о Кока-Коле. Вот представляешь, да? Ну, степень, степень опасности вот этих корпораций, которые держат все в своих руках, причем это, мы сейчас говорим о Кока-Коле, а ведь такая же история происходит с фармакологическими корпорациями, еще, наверное, еще и сильнее. И под их давлением они находятся, и под их влиянием все врачи, вся медицинская система. Это просто страшно, если осознать объем масштабы всего этого. Да, но никто их не заставляет, люди. Они хозяева своей судьбы и своего здоровья. Пускай они говорят, они же не заставляют, не пичкают их. Люди сами добровольно принимают. Вот возьмите, сейчас выстроилась индустрия витаминов. Да, конечно, не хватает, потому что пища становится полупустой. И чтобы он не ел, все равно в крови не хватает большинство микро-макроэлементов и витаминов, водорастворимых, жирорастворимых. Нужно бады, а mm -hmm. бады разделяются и химические есть, и есть органические. Выбирайте. Никто людей не заставляет. Да, реклама есть все и так далее. Но у него же своя голова есть. Вот витамины это тоже такое. Миллионы, триллионы бизнес, вот Тоже будет заблуждение 80% витаминов все синтетические Но люди горстями принимают Думают, что это полезно Я даже врачей знаю, которые Без витаминов Жить не могут и принимают Целыми горстями Но это все синтетическое, химическое Естественно, они себе укорачивают жизнь Понятно, Борис Мы уже немножко ограничены во времени Наверное, будем завершать сегодняшнюю программу. Мне было очень интересно, я уверен, что нашим слушателям также было интересно, и у них могут возникнуть вопросы, на которые Борису Увайдов с удовольствием ответит, если вы их зададите, связанные со всеми сферами питания. Мне кажется, это информация, которая нужна всем, потому что каждый, в любом случае, это уже не лекарство, а питание, сталкивается с этим каждый день несколько раз, и от этого зависит качество жизни, да и сама жизнь. Поэтому еще раз спасибо вам и ну, до новых встреч. Удачи всем, блага и здоровья всем.